Это Подольск, опять Горбунова, Нина, электромонтажный проезд Дом 9. Происходит следующее. В наше отсутствие сегодня зафиксировала камерой. Включается какое-то оборудование. Ну, видимо, какой-то луч, прям щелчок и луч направленный. Получилось зеркало напротив, он прекрасно отразился. То есть к нашему приходу готовится некто, кто живет по соседству, включая это оборудование. А, ведут себя нагло. Сегодня ночью я проснулась от какого-то электронного шума. А, ощущение, что в меня кто-то целился. А, значит По всему телу как бы прош... какая-то как волна проходит. И конкретно искали сердце, наводили что-то на меня ночью, во время сна. Ну и какие-то звуки были, шумы. То есть обработка идет полным ходом, что добивается непонятно. Я практически не слышу, но бывает вот наглый шум и вроде как бы просит кто-то денег. Ну, это, конечно, очень странно. Не хочется даже сказать, что тебе нужно. И как выходи, встретимся. Я уже так говорила не, не один раз. Но на контакт эти люди не идут. Но ведут себя вот нагло. Превышение опять в квартире странные щелчки. И ночью, и утром. Ну вот в наше отсутствие, опять-таки, готовились, включили какую-то камеру. А что с этим делать? Писать опять заявление во всей инстанции? Просто непонятно. Либо идти посмотреть, кто там соседи, но самой идти на контакт. Будет ли это правильно? Ну, время покажет. Сегодня э, включили до того оборудование, что ощущение на голове, как будто тяжесть, как будто какой-то кирпич на голове, грубо говоря. Э, до того, что вот даже память отшибает тяжесть в голове, в висках и сверху на голове. А что это за оборудование работает? Непонятно. Не Хотелось бы просто понять, для чего здесь это находится и какие цели преследуют. Наши психотронщики обнаглели до того, что включили а, всю мою комнату сегодня под какой-то вибрационный шум. Свистящий а, какой-то а, вибрирующий шум во всей комнате стоит под которой даже невозможно уснуть. Я сейчас сижу ночью, не могу даже уснуть по этой причине, потому что ощущение, как будто сверчки какие-то вокруг. Вот такой какой-то свистящий шум по всей комнате. Что это за шум, неизвестно. То есть какое-то оборудование подключили опять именно ночью, когда я вот собралась спать лечь. И я не могу уснуть. То есть превратили в с камеру комнату, где я нахожусь. Как это вообще уму непостижимо до того обнаглеть, чтобы вот так людям делать свинство такое?